Всем доброе утро. Сегодня мы делаем уже новости касательно Warframe. Вот новость. Сейчас мы вам зачитаем ее на русском и кое-что по поэтому скажем. То есть первое. Она-то. эта новость появилась вчера, но мы делаем сегодня. Раскрыта добычева. Это будет захватывающая зима. Тенно. Сегодня во время DevStream 165 директор сообщества Меган Эверетт и команда DevStream объявили о ряде важных событий, касающихся будущего системы Origin. Важно отметить, что они сообщили о новом обновлении, которое выйдет позже в этом году, а также о новых сроках выхода долгожданного Дювери Парадокс. На случай, если вы пропустили это, у нас есть для вас все подробности ниже. Государство доверии. Доверие парадокс, в настоящее время находится в стадии глубокой разработки и в конечном итоге будет включать в себе еще больше уникальных функций, чем те, которые были анонсированы во время Тенна Кон 2022. Однако, чтобы сделать это обновление максимально мощным, мы приняли решение отложить его выпуск до 2023 года. Поскольку Доверие сильно отличается от наших предыдущих открытых миров, это дополнительное время на разработку поможет нам предоставить вам тот опыт, которого вы заслуживаете. В свете этой новости зимой 2022 года будет выпущено новое обновление. Добыча Луа. Предстоящее обновление Луа Спрей наконец-то позволит вам взять под контроль долгожданный Warframe Варуна, вдохновленный волками. Первоначально запланированный к выпуску как часть двери Парадокс Варуна. Вместо этого дивидирует вначале вместе со своим фирменным оружием, альт-шлемом, эфемерой и обувочкой пустоты. Кроме того, следите за ее новой левелианской записью. Другие особенности. Мягкий приквел к Дувере, Лос также представляет ряд других функций, в том числе новую область на где вы будете играть в режиме игры на выживание. Ксаку Делюкс, новый скин Лотус, Найтвейв, Норрс Микс Волл новые скины void shell и многое другое наполнение к Prey of war наше тестирование продолжается по мере интеграции дополнительных платформ и функций будет добавляться еще больше полноценная работающая система перекрестного сохранения в настоящее время запланирована к выпуску в 2023 году вот э, такие новости и вот здесь на изображении тоже говорится в Warframe, что нового будет в Warframe осенью-зимой. Вот. васпрей Прэй выйдет, они говорят, зимой этого года, а Парадокс двери будет запущен в следующем году, в 2023 году. Кросс-платформенная игра тестирование продолжается, и кросс-платформенное сохранение, они сказали, они тоже Планируют в следующем году выпустить. Вот такие вот новости касательно Warframe. Надеемся, вам понравится. На этом у нас все.